Я решил спеть достаточно ну, не самые мягкие песни, хотя понимаю, что это песня для Олега, но вот у нас с ним общее то, что мы в свое время очень как бы, уважали, слушали творчество группы «Алисы» Константина Кинчева, ну там были времена, у Олега даже есть посвящение Кинчеву, я уже давно как-то это оставил, но тем не менее, то есть это как бы, такой рок достаточно тяжелый, поэтому я думал, Олегу будет понятна эта песня. Расставляет точки на ты, расставляет точки на я, Открывая за миром мир, где иное житье, быть я, Жизнь прожить, словно снять кино, Проживая за кадром кадр, ты актер и чуть-чуть режиссер, Но не ведаешь про финал. Сердце пьяца не брит мне так, Осознание бросает так, В этом мире что-то не так. И планета летит из-под ног. А я маленький человек, Михтовил меня в турнике, В уголке, Я затерт за шанталке, Люди видят меня сквозь, оставляют замака гость и царапают по душе, Посылательно в падеже. Людям нужны менять успех. Жаждет попятый утех и меняют душу на крош Ты же первым чувств не похож Параллельно ночи дню, параллельно я весну, параллельно иду я гню, параллельно луну. наши параллели. Заприкасаясь с внешней стороны, попиваясь из колеи, оставляя точек слов, ощущая себя чужим в топонимике городов. Знаков судьбы. Вновь читая пророчества снов, Мир сгорает тропой бой, Но спасает живая любовь. Жизнь прожить, написать житие, Обращая стихи стихи, Расставляя точки над «я», Расставляя точки над «и». А я маленький человек, Мир даю меня в не расставил, Мир меня не победил Люди видят меня В прицел Говорят уходи по цел Мы тебя умножен на ноль И сничтожим Пепел и боль. Людям нужно иметь успех Люди жаждут победы и утех И меняют душу на грош Ты живешь и не похож Параллельно ночи и дню Параллельно Песня витрин параллельной Она очень, вот эта граница очень явна вот за этими витринами а поскольку мы презентуем книгу два крыла вот как раз песни тоже про полеты про крылья Синь Луны, И ночь темна, хоть глаз скали В докон ползет для тишины. Рядца из груди И прожигая плать летит душа Вот, я эту песню очень редко пою, она такая действительно, ну тоже, наверное, <смех> это скорее рэп. Вот, но она рассказывает о ситуации, опять же, это история про параллельный мир, который я тоже вот, всем рассказываю, потому что, ну вот, действительно, мы живем в разных мирах, ну вот, все люди, вот, у каждого свой мир, и они иногда пересекаются. Вот, у нас есть свой музыкальный мир. Вот, я в нем очень много нахожу и не понимаю, как другие что-то еще. Вот, для меня вот достаточно в сегодняшний концерт, я вот <смех> эстетически насыщен. Вот, и что-то другое мне уже не интересно. Мне интересно вот, ближние люди, которые что-то сами делают, вот, все наши авторы. А вот параллельный мир, ну, там вот люди, у которых есть такие громкие имена, которые там собирают большие залы, это как бы ну, вот, чужой незнакомый мир, и он мне как бы чужд. В общем, песня... Чуть-чуть об этом, но чтобы было понятно, но вот, но вот об этой ситуации, и о том, что мы живем вот в стране, на самом деле, ну, и вообще мы живем в мире, который на самом деле распял Бога, надо об этом помнить. То есть вот ну, все замечательно, вот Москва строится, хорошает, но все это построено все равно на, на том, что мир распял Бога, и наша страна это подвиг к тому же повторила. Вот в 2017 году и далее. Вот. Но это моя личная позиция, поскольку это достаточно сейчас такая обсуждаемая, спорная вообще тема, привлекаемая. Вот. Но я считаю, что так, поскольку вот, было, дело второй распятие вот, на нашей стране произошло, поэтому э, с этим ощущением мы как-то все-таки живем, вот, даже, может быть, не задумываясь об этом. Вот. И раз человек распял Бога, то чему удивляться, всему остальному не удивляюсь. И вот каждый, ну, в общем-то, каждый день ты находишь, когда ты думаешь, почему же люди так думают, а потом думаешь, да они же вообще-то Бога распяли. Че, че вообще да, ну, в чем проблема-то? Вот. <смех> <смех> то есть, <смех> если даже этот вопрос, основной вот, он для многих как бы даже не является таким насущным. Вот. Ну, в общем, такая сложная тема, сложная песня, но я считаю, что для Лека она тоже подойдет. Вот я думаю он поймет. Все дело в том, что нас нет за горизонты ином свет, а кто-то смотрит в интернет и видит звезды. Желтеют пост и газет, и новостный измерен. На сотни лет один ответ, нас нет серьезно. Нет списков павших и живых Среди чужих, среди своих Мы чай то бред, мы просто миф и наведения Мы точно тень, будто дух Нас не улавливает слух И тонкий нюк, Все средства наружного срежения Здесь татарши, а кто-то мёд А кто-то полон демор По В народ орёт ворову Немного понравен всей сюжет Уж тысячи лет Все тот же бренд Убит пророк Поит поэт и честь не славу В стране парисеев В стране садукеев а жертвах жалеют На улицах имени их плачей В стране халдея, В стране брахидеев В стране победившей Бобсы, где врут и часы Дьяволь распял был Божий сын, распял был Божий сын. Живай живи, живай живи, живай живи, живай живи, живай живи, живай живи, живай живи. На глаз, на руки, на ноги, на голову церновый нить. живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, живы, Было так нет, но под комет Мы оставляем яркий след пыльное небо Пусть излучатели вопят и крутят мертвых и Мы знаем вечный звукоряд любви и веры мы чуждый пятый элемент Опасней ядерных ракет А кто не верит, тот агент И враг народа На параллельной мы волне Случим в небесной тишине Где недоступен Абонент все земное А где нет света Смерть и тьма Где свободы, там тюрьма Забыты наши имена И Божье слово А вот живой берет огонь От сердца пламена кто здесь услышит, кто поймёт Душу живого Стране фарисеев, стране садукеев а жертвах жалеют на улицах имени них палачей Стране халдеев, стране прохиндеев Стране победившей бабсы, Где руты часы весы Где вновь распят был божий сын Распят был божий сын Живая живы, живая живы, живая живы, живая живы, живая живы, живая живы, живая живы, живы, живы. На плоских руке, ноге, на голом ветер новым И... Мы будем с ним распятым, на живы, отсрезим.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 который подразумевало со с Кириллом Морошевым, но он нам где-то в метро или где-то, не знаю, на велосипеде, недавно встретил на велосипеде, <свистит> вот, подпевает. Ну, можно шуршать, подпевающих нету, ну... Но... Хотя там простой припев «Птица небесной. Песня написана, в общем-то, рядом с, с родиной Олега в Нижнем Новгороде. Она уже такая радостная и светлая. В общем-то, все заканчивается все равно на этой ноте. Песня птицы небесные. Живой воды святая огни. Пусть сушит жажда жгучий шаг, И душит пылью ярысной. Там за рекой такие дали Высокий, бесенный, простой. Мы ходим незаметно, Не вынося взор ищера, Мы оставляем ночи ретно И выбираем вечно сняв. Где птицы небесные, Птицы чудесные, По благопестию, не сеют, не жнут над гортами бесями, звездными рейсами, пыль седыбейцами, цветоты поет, Словом грядущего, для сдающего, Его прям и суд смирают что. Ты звенишь, ты звенишь, ты звенишь, ты звенишь Серьезные. как сон растает сказкой лета, Прощаться чередой года, Так да все пройдет, что для нас смерть, Живое с нами навсегда. И зря не мячим бисер суем, Мы знаем цену слов и дел, Мы сочли, мы нарисуем, Что не сгорит в любом огне, Как кубики мы собираем, Слова нам нравится игра. Мы дети радостного рая Нас позовут домой пора Домой пора, пора, пора Где птицы небесные, птицы чудесные По благопестию не сеют нежно Над городами песнями, звездными рейсами Выседай лесами, но ты поешь